Хотите. Ну что вас против, нас все прет и прет Не нравимся мы вам, ну извините Нам как-то пофигу, такой уж мы народ Да любим выпить мы и долго запрягаем Но если все-таки в итоге запряжем То вряд ли жизнь покажется вам раем Бегите быстро и желательно гужом с миром нам вам нечего бояться Мы зло не помнит но не к лицу А то с войной, что ж, придется прогуляться Но только строим по садовому кольцу Послушайте, ну что вам наш правитель? Чем вам помочь, чтоб как-то так и скажите Ведь вам-то с вашим Совсем не повезло Нет, вы скажите Может, вы должны вам Не снесли бараки и Бама Ну потому что обновляем магистраль А тут опять барак, Но тот Обама Не разрешает продавать мистраль Уже не знаю я Как вам помочь, ребята по справедливости так дальше не пойдет Вы если что проконсультируйтесь с Псаки, Она уж точно в теме не собрет, то с миром нам нечего бояться, Пу зла не помнит нам обиды ни к лицу, А кто с войной, что ж придется прогуляться, по только строит простому кольцу. но с мира к нам нечего бояться. У зла не помнит нам обиды ни к лицу. А кто с войною, что ж придется прогуляться. Но